10 простых способов мотивировать себя каждый день. У всех есть хорошие намерения, но часто мотивация исчезает так же быстро, как заканчивается запас силы воли. Вот 10 простых способов, которые помогут вам поддерживать мотивацию каждый день. 1. Держите идеи при себе. Решили наконец пробежать марафон? В восторге от новой идеи? Распирает от радости из-за нового проекта? Хорошо, оставьте эти эмоции себе. Рассказывая направо и налево о своих намерениях, вы делаете только хуже. Не подавайтесь искушению собрать кучу лайков за пост о своих намерениях в соцсети. Позитивный отклик заставляет ваш мозг считать, что дело уже сделано, вы достигли своей цели, а значит, незачем поддерживать мотивацию. Так что оставляйте намерения при себе. Свою порцию восхищения и лайков вы получите за рассказ о результатах. 2. Сократите свой список дел наполовину. Сокращение списка дел пойдет вам на пользу. Когда вы понимаете, что сможете выполнить все, что есть в списке, стресс и напряжение спадают, а ваши возможности расширяются. 3. Помните о смерти и определите свое наследие. Смерть ⁇ великая мотивирующая сила. Каждый из нас рискует застрять в бессмысленных делах. Они заставляют нас чувствовать, что мы чего-то достигаем, тогда как на самом деле мы просто ходим по кругу. Осознание того, что наше существование имеет конец, помогает определить, что действительно важно. Все, что мы делаем, определяет то, какое наследие мы оставим после себя. Это может показаться пафосным, но это правда, и осознание этого может стать сильной мотивацией. 4. Празднуйте даже очень маленькие победы. Празднование маленьких побед помогает создавать позитивные привычки. И не обязательно каждый раз покупать торт или бутылку шампанского. Достаточно просто отметить, что случилось что-то хорошее, Например, вишен в океане, генеральный директор Мендвали завел для этого специальный превосходный колокольчик, в который он звонит каждый раз, когда случается что-то хорошее. 5. Отдыхайте. Вы это заслужили. Хороший отдых помогает нам работать на пределе возможностей. Но часто момент, когда вы ни минуты не можете выделить на отдых, это как раз тот момент, когда вы больше всего в нем нуждаетесь. Так что просто возьмите отпуск, который вы долго откладывали, и вернитесь к делам хорошо отдохнувшим и со свежими идеями. 6. Будьте добры к себе. Перестаньте сравнивать свои достижения с победами коллег и соседей. Есть много людей умнее вас. В тот момент, когда вы это поймете, к вам вернется свобода. Свобода исследовать. Свобода идти за тем, что вас восхищает. Свобода не обращать внимания на то, что и как делают они и возможность сконцентрироваться на своем 7 воспринимайте новые привычки в позитивном ключе например вы начали просыпаться на два часа раньше обычного вместо того чтобы воспринимать новую привычку как двухчасовой недостаток сна думайте о ней как о новой возможности у вас появилось целых два дополнительных часа за которые вы успеете сделать гораздо больше 8 будьте честны с собой и с другими мы живем в культуре, где социальные сети имеют большое значение. Мы привыкли представлять свою жизнь, совершенной, создавать идеальный образ себя, и эта видимость успеха может быть опасной. Показывая не только успехи, но и неудачи, вы получаете дополнительную мотивацию, которая помогает вам пережить поражение. Переживайте негативные эмоции, а затем двигайтесь дальше. Кроме того, раскрывая такие моменты перед аудиторией, вы создаете более тесную связь со своими друзьями и подписчиками. 9. Делайте то, что любите. И чем можно зарабатывать? Найдите то, что любите. И научитесь делать это хорошо. Успех в любом деле основан на соединении страсти и опыта. Но будьте осторожны. Убедитесь в том, что вы сможете зарабатывать на результатах этой деятельности. Вам может нравиться множество вещей, но далеко не все сможет принести вам доход. 10. Концентрируйтесь. Есть одна забавная история об успехе. Однажды у Уоррена Баффета, Билла Гейтса и его отца спросили, какая самая важная составляющая успеха. И все трое в один голос ответили – концентрация. Причем ответ был спонтанным, как и сам вопрос. Так что они не готовились заранее. Все мы периодически отвлекаемся на проверку email, а уведомления от разных приложений из соцсетей не дают нам как следует сосредоточиться 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Так что, хотя бы иногда откладывайте свой смартфон, ставьте его в беззвучный режим и полностью погружайтесь в работу. Большое спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео.